Доброго времени суток! Я Игорь Черноусов, приветствую вас на своем YouTube-канале. Это четвертая видеоинструкция из серии автоматизация Skype версия 2.0. В этой видеоинструкции я расскажу о замечательной программе, позволяющей обходить ограничения Skype. Программа называется «Утилита Антибан». Что делает эта утилитка? Она решает две очень важные задачи. Задача номер один. После запуска этой утилитки и перезагрузки вашего компьютера, при регистрации нового скайпа, Skype скайп считает, что с этого компьютера в первый раз регистрируется Skype. То есть благодаря утилите Антибан вы можете с одного компьютера регистрировать любое количество скайпов, даже если вас блокировали. В первом видео тренинге по автоматизации Skype я очень подробно рассказывал о политике скайпа в отношении банов. Я говорил о том, что если вы три раза ловите бан скайпа с одного и того же компьютера, причем с этого компьютера вы их и регистрировали, то этот компьютер уже не может вами использоваться для работы в скайпе. Он будет полностью заблокирован. А вот благодаря замечательной утилитке антибан вы легко и просто решаете эту проблему. И второй очень важный момент, связанный с добавлением. Добавлением контактов. Вот благодаря утилите скайпы начинают считать, что все вот эти новые контакты, которые вы добавляете выращиваемые вами скайпы, то есть они уже давно добавлены в ваш скайп. То есть это не новые контакты, это то, что у вас уже есть и находится в вашем скайпе. Сейчас рекомендация следующая. добавив 700 контактов во все ваши скайпы, которые вы выращиваете, вы запускаете утилиту, перезагружаете компьютер и продолжаете добавлять новые контакты. Благодаря утилите вы избавляетесь от бана в отношении действия, из-за которого очень часто в социальных сетях банят. То есть, когда люди отправляют приглашение в друзья, эти приглашения не подтверждаются, все это висит такой кучей и социальная сеть через какое-то время начинает считать что вы вообще-то спамер и чаще всего ваш аккаунт в социальной сети банится утилита антибан решает эту проблему в отношении skype То есть все ваши контакты которые вы добавили считаются уже вашими давно и навечно работает эта программка очень просто для того чтобы начать с ней работать, вам необходимо выйти из всех скайпов. Я вот сейчас выйду из одного запущенного. Лучше подождать порядка 30 секунд, чтобы skype закрыл все свои базы. Затем запустить утилитку. Сейчас доступно версия 5.5. Если вы работаете в версии Windows выше 7, то лучше запускать от имени администратора. То есть правой кнопочкой щелкайте выбираете запуск администратора. То есть открываются вот такие вот черные окошечки, появляются 4 вот такие черные цифры, если они появились, то есть белые цифры на черном фоне, потом вот такое вот дико дикое меркание. Вот если у вас произошло... То же самое, что и на моем компьютере, то утилита отработала прекрасно. Сейчас необходимо перезагрузить компьютер. Я по понятным причинам делать этого не буду. И все, вы готовы для дальнейшей работы с вашими скайпами. У утилит ну, есть такая специфика. После перегрузки компьютера главные странички или стартовые странички во всяком случае в Google Chrome возможно у вас собьются. Но во всяком случае в младших версиях утилит было именно так. Итак, друзья, на этом четвертое видеоинструкция по автоматизации Skype заканчиваю. Еще раз тех, кто прослушал Самый важный момент, связанный с утилитой, он заключается в следующем, что вы должны ее запускать перед регистрацией каждого вашего нового скайпа и после добавления 700 контактов во все ваши выращиваемые скайпы. Вот если вы будете придерживаться этих правил и не нарушать другие правила скайпа, ваши скайпы не будут баниться и вы будете нормально с ними работать. Я запишу последнюю видеоинструкцию из серии автоматизации Skype 2. Ноль. Эта видеоинструкция будет посвящена программе, которая мне очень не нравится. Это программа RoboSender. Я расскажу, какие две функции вы можете делать с помощью этой программы. Если у вас возникли вопросы, пишите их в комментариях. Приходите на вебинары обратной связи, которые я провожу каждый четверг с сайта Игорь36. Всем спасибо. Еще раз с праздничком. До свидания.